братья Ему хотелось, чтобы монастырь возрастал и иноки вели благочестивую жизнь. В первую очередь он подавал пример этой благочестивой жизни сам. А если нужно было делать какое-либо замечание, он делал это деликатно. Ночью он обходил кельи и прислушивался, чем занимаются братья. Если он слышал, что из кельи доносятся молитвы, или инок читает книгу, Евангелие или Псалтырь, или с молитвой занимается плетением корзины или каким-либо другим рукоделием, он потихонечку отходил. А если слышал, что в келье собрались двое или, или трое братьев и ведут праздные разговоры, то он тихонечко стучал в окошко и отходил. Тогда братья понимала, что преподобный Сергий делает им замечания вот в такой деликатной форме и расходилась. И вот однажды после такого вечернего обхода Сергий встал на колени пред родительскими иконами у себя в Келии. Господи, молю тебя об умножении праведных учеников в монастыре моем, чтобы растеклись они чистыми ручьями во все уголки земли русской. Укрепили людей в надежде и вере. Вдруг слышит. Зовет его кто-то. Сергий. Вышел и игумен на крыльцо. Постоял, прислушался. Никого вокруг. Тьма непроглядная. Даже звезд на небе не видно. Хотел был уж дверь затворить. Как видит, в глубине черного неба блеснула огненная точка. Разгоняя ночную тьму, Яркий свет полился с небец прямо на маковец. От этого света стало в монастыре светлее дня. А неведомый голос вновь окликнул его. «Сергей, ты молишься о детях духовных. Господь принял твою молитву. Посмотри, видишь, сколько иноков посылает тебе Господь». Сергий приоткрыл осторожно глаза и увидел в ярком свете множество невиданных сказочных птиц, поющих сладостными голосами. Так умножится число учеников твоих, вновь услышал Сергий далекий голос. И после тебя не оскудеют они, если только захотят идти по стопам твоим». И действительно, прошли годы, и ученики преподобного Сергия основали монастыри и храмы во многих уголках России. Даже сам преподобный является основателем не только Троицы Сергиевой Лавры, но еще и монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы на реке Кержач. Вот как это было. Немного погодя, возвратился в Троицу Сергиевую Лавру и брат Сергия Стефан. Пришел он не один, а привел еще и своего старшего сына Иоанна. У Стефана было двое детей. Младший погиб вот в чуму, о которой я уже говорила, в чуму 1348 года, а вот старший сын Иоанна вырос, стал отроком и тоже решил подвязаться в монастыре. Преподобный Сергий постриг его с именем Феодор. Впоследствии Феодор основал Московский Симонов монастырь а закончил в Ростовском монастыре, в сане архиепископа Ростовского. Чудные дела Господне. Когда-то Боярина Кирилла и вместе с семьей Иван Калита заставил переселиться в московские земли, а то есть оставить Ростов. А много лет спустя его внук стал там архиепископом. Но это произошло много позже. Возвращение Стефана принесло не только радость в монастырь, но и скорость. В скором времени из Константинополя пришла грамота патриарха с повелением Сергию основать в монастыре общежительный устав. Все дело в том, что в монастыре монахи владели собственным имуществом жили в своих кельях, которые они должны были строить на собственные средства. Конечно, они помогали друг другу, но вот келья и личные вещи у них были свои. В общем, была только молитва в храме. А вот общежительный устав предполагал, что все имущество должно быть общим. У монаха не должно быть ничего своего. И трапеза должна быть общая. Это... Сейчас вот общежительный устав – это... Вот явление нормальное, он только такой во всех монастырях. Но тогда это было в новинку. И поэтому, когда преподобный Сергий, сам желавший этого, стал вводить общежительный устав, между ним и его братом возник конфликт. И Стефана сказал обидные слова, что он вообще старший брат, и это ему нужно быть игуменом. Чтобы не ссориться с братом, преподобный Сергий ночью тайно покинул. Монастырь. И ушел в совсем другое место. И четыре года он подвязался на реке Киржач, где основал монастырь Пресвятой Богородицы. Но потом Стефан раскаялся. И вместе с братьями они послали монахов, чтобы уговорить преподобного Сергия вернуться в Троицу в Лавру, да, в монастырь, и снова стать игуменом. Преподобный Сергий не хотел. И тогда пришлось обратиться даже к самому митрополиту Алексию. Митрополит Алексий был другом преподобного Сергия. Он с ним много советовался и никогда ни одно дело не решал без духовных советов преподобного. Митрополиту Алексию преподобный Сергий отказать не мог и вернулся снова в обитель, где был встречен с радостью. А в том монастыре на Киржаче игуменам поставили одного из самых добросовестных учеников преподобного Сергия. Это преподобного Романа, тоже прославленного в лике святых. Так преподобный Сергий в основал не только троица Сергиеву Лавру. Авторитет преподобного рос. С ним советовался всегда князь, вот, митрополит Алексий, как я уже говорила. То есть слава о нем шла и за пределы Руси, его уважал и Константинопольский патриарх. Преподобным, конечно, не хотелось принимать участие в государственных делах, но его авторитет был слишком высок, и поэтому иногда ему, конечно, приходилось вмешиваться и в государственные дела. С именем преподобного Сергия связана и Куликовская битва. Мы все знаем, что именно он благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву, которая состоялась 21 сентября 1380 года. В это время преподобный молился за русских воинов, он благословил также двух монахов своего монастыря, Пересвета и Ослябию, которые вот тоже участвовали в поединке с воинами Мамая. И, в общем-то, с их победы началась победа русского воинства. Преподобный Сергий духовным взором видел, что происходит на Куликовом поле. И он неотступно пребывал на молитве, упоминая представленных воинов. И так вот Россия, Русь, да, держала победу, и Куликовская битва положила начало освобождению Руси от татар монгольского нашествия и объединению русских земель вокруг Москвы. О том, что Русь должна быть единой и должна преодолеть раздробленность, иначе... Ей грозит гибель. Об этом неустанно повторял преподобный Сергий. Ему приходилось также иногда мирить и князей. Известно, что именно преподобный Сергий помирил московского князя Дмитрия Донского и рязанского князя Олега. Вот как это было. Однажды, навещая московского князя в Кремле, Заметил преподобный Сергий на лице его следы болезни. В палатах княжеских захотелось ему утешить князя. Однако разговор снова зашел о главном – о ссоре с Олегом Рязанским. «Не должно нынче сражаться Русичем друг с другом. Надобно бы полюбовно князе сговариваться учить, иначе не татары, так латины или та же Литва покончат и с Русью, и с верой православной». Тихо и твердо говорил Сергий. Ты, князь, в ответе за каждую душу, на земле наших предков живущую. Помирись с Олегом, не враг он себе. Дмитрий смиренно слушал, опустив голову. До встречи с игуменом он сжимал кулаки при одном только имени рязанца, разгромившего недавно в самого Владимира Храброго. А теперь в глазах московского князя вместо досады и злобы светилась печаль. Нависла тревожная тишина, и вдруг Дмитрий повалился к ногам Радонежского игумена. «Я виноват, отчь!» – выдохнул. «Грех на мне! Скажи о том князю Олегу!» Против обыча Сергий отправился до Рязани на перекладных повозках, а не пешим ходом. Преподобный Сергий имел обыкновение всегда ходить пешком и часто совершал свое путешествие строится Троице Лавры в Москву именно пешком. Его внезапное появление на берегах Оки, встреченное колокольным звоном, вызвало у рязанских бояр нешуточную оторопь. Олег, учтиво приветив радонежского игумена в дубовом своем тереме, тотчас начал перечислять обиды, чинимые князем Дмитрием. Подивись, старец, сколь велика и привольна земля рязанская, сколь дивен, славен и храбр ее народ, всякий раз из пепла разорения восстающих. Но в чем же провинилось княжество наше перед Господом? Что, бояр моих мало на куликовом поле полегло? Зачем же, словно воронье в гнездо, разорили Рязанью вотчину? Смирдов в полон увели, коней моих спастбищ за коломну погнали. Ладно бы один раз, так другой и третий. А теперь, видите ли, князю мир понадобился. Олег внезапно умол, будто вспомнив, что за гость сидит в его терьме? Ждал ответного слова. Думаешь, я подобного не испытал? Помню, как бояре Ивана Даниловича Калиты разорили Ростов, когда я еще в отрочестве был. С той самой поры, потеряв имение, мы всей семьей в Радонич перебрались. Но не время, князь, вспоминать обиды. Неужто не видишь ты из-за своей оки высокое назначение Москвы пред всей Русью и Господом? Исчезнет Москва, распадется Русь. Кому ее заново связать воедино? Голос преподобного был подобен шелесту травы. Прежний огонь как-то вдруг утих в душе князя при виде этого светлого взора, обращенного куда-то поверх княжеских очей, даль времен. «Не я, Господь вели тебе смириться», произнес Сергий. И послушал Олег Мудрого Игумена, заключив с Москвой желанный мир. Два года спустя этот мир стал еще более прочным, Благодаря браку Софии, старшей дочери князя Дмитрия, с Федором Олеговичем, сыном князя Рязанского. Сам же Олег вскоре принял иночество и схиму в основанном им салоческом Рождества Богородицы монастыре. До конца дней своих он носил на теле власеницу, а под ней ту самую стальную кольчугу, которую не захотел надеть на себя ради спасения Москвы во времена Мамаева нашествия. Великий князь московский скончался прежде Олега Лизанского, в мае 1380 года. Преподобный Сергий всегда говорил о мире. Только мир, только пребывание в вере православной спасет Россию. И за свои труды, за свое смирение, за свое послушание Богу, за свои молитвы и попечение о России – он сподобился посещение самой Пресвятой Богородицы, а также и сослужение ангела. Когда он служил Бошественную Литургию, ему всегда помогал ангел. И однажды это было открыто людям. Незадолго до кончины сподобился преподобный Сергий увидеть в своей тесной телеке небесную гостью Пресвятую Богородицу. Явилась она с двумя учениками Христовыми, Петром и Иоанном Богословом. В ту ночь святой игумен по обыкновению молился пред иконой Богородицы за всех учеников. «О, Пресвятая Дева, Мать Господа, Царица Небесей и Земли, во мим многоболезному воздыханию душ наших, презрес высоты!» читал он сладостный акафист Божьей Матери. Келеник Михий, стоявший рядом, прошептал вместе с Сергием заключительные слова Акафиста и осенил себя крестным знамением. «Чада, бодрствуй, обратился к нему Игумин. «Увидишь сейчас дивное!» Не успел старец промолвить эти слова, как его келья озарилась необычайным нежным цветом. Причистая грядет!» — раздался неведомый голос. И Пресвятая Богородица с двумя апостолами вдруг явилась в синих кельей. Преподобный пал на колени, не в силах глядеть на удивительный свет, исходящий от лика ее. «Не ужасайся, избранник мой!» — прорекла царица неба. «Молитва твоя услышана. Отныне я буду пребывать в обители твоей, покрывая и сохраняя ее от всяких бед». Сказала и сделалась невидимой. Преподобный Сергий еще несколько мгновений стоял на коленях, глядя на тающие в темной ночи сияние. Рядом на полу, ни жив, ни мертв, затихкий леник Михей. Рухнул Михей лицом на смоленные доски, с головой накрывшись черной рясой, потому как побоялся ослепнуть. В память этого события каждую пятницу, а именно потому что явление Божьей Матери произошло в одной из пятниц Великого Поста, читается теперь Акафист Пресвятой Богородицы. И действительно, Пресвятая Богородица и при жизни преподобного, и по смерти... Хранит монастырь, который мы сейчас знаем, как Троица Сергиевая Лабра, духовный центр России. Преподобный отошел к Господу 8 октября 1392 года. Перед смертью он благословил братьев и дал им свой последний наказ. Хранит православную веру, жить по заповедям и хранить мир между собой. Еще раз подчеркнув, что самое главное – это мир и единение. Тогда вот будет Русь сильной. И вот сейчас мы должны помнить завет преподобного Сергия, что необходимо хранить мир и православную веру, разумеется, в этом спасении России. Так вот, давайте, дорогие братья и сестры, будем в нашей жизни руководствоваться заветом преподобного Сергия. Я поздравляю вас с Днем памяти Святого Угодника Божия, дорогого нам Святого Угодника Божия. Храни вас всех Господь его святыми молитвами.